как влияют планетарные связи на нашу психику и активность, что может помочь удерживать внутреннее равновесие в течение всего мая этого года. Об этом поделимся своим видением, чтобы обратить ваше внимание к самим себе. Постараемся очень кратко. Небесная комбинация не очень-то располагает ко внутреннему равновесию, можно сказать, что ретроградный Меркурий является неким фоном, на котором разыгрываются всевозможные сценарии. А нам думается, что к ретроградной фазе Меркурия все давно приспособились, независимо от его взаимодействия с другими планетами. Худшее, что можно от него ожидать, это торможение дел, возможен некий пессимизм, ошибки из-за рассеянности и ясности в мышлении. Ну и что? Об этом уже можно помнить. Астрологи постоянно говорят о попятном периоде движения Меркурия. 15 мая Меркурий снова пойдет в прямом направлении. А пока можно заняться продолжением начатых дел, заниматься любой творческой работой, своим здоровьем и размышлением. К тому же гармоничное взаимодействие Меркурия с Венерой и Сатурном располагают к приятному творчеству, анализу и составлению интересных идей и планов и так до конца месяца. И если вы не слишком амбициозны и умеете доброжелательно послушать собеседника, то проблем в общении не будет. В то же время надо помнить, что мы живем в мире дуальности и если нас так тянет поспорить с кем-то и доказать свою правоту, увлекаясь эгоистичными мотивами, то май месяц может доставить немало забот и проблем. Это распространяется не только на взаимоотношения в мировом масштабе, но и на индивидуальные. Напряженное взаимодействие Марса с Плутоном и далее добавляется Юпитер. В течение мая месяца провоцируют любого рода конфликты, от малого до крупномасштабного. Лучше использовать марсианскую решительность в благоразумном направлении. Силовой потенциал выходит на первый план. И, к сожалению, мудрость, дарованная свыше людям, может потеряться в борьбе. Добавим, есть еще одна сторона этих напряженных связей воинственных планет. Плутон в таких крутых аспектах призывает однозначно трансформировать силовой подход в отношениях и отжившая концепции в мировосприятии. И такой мощный призыв Плутона, космического чисельщика, является чрезвычайно существенным в этом году. Не зря уже страдает и бушует Мать-Земля. Но должен же, наконец, понять человек, зачем ему дана жизнь и насколько правильно он ею распоряжается. Это вовсе не банальные вопросы философии. Космос – это структурированная, гармоничная система бесконечно разнообразных и сложных действий пока мы очень несмышлены в вопросах целостности и единства всего во Вселенной, то нам стоит подумать, прежде чем принимать непродуманное, опрометчивое решение. Эта подсказка достаточно целесообразна в течение всего мая месяца. 19 мая – новолуние. Но в новом лунном месяце спокойствие на небесах не предвидится. Комфортнее то, что Меркурий в прямом направлении. В результате вырастет активность в социуме. Можно развивать сотрудничество и продвигать аккуратно творческие замыслы. В любом случае, лучшее, что мы можем сделать в это сложнейшее переходное время, так это устремлять внимание на проявление своих лучших человеческих качеств. Мы не знаем, какие диапазон вибрации существует ниже и выше уровня нашего восприятия. Мы не знаем своего будущего, но оно однозначно зависит от нашего настоящего. Сейчас на небосклоне уран в соединении с Солнцем – это огромная творческая, креативная сила, в широком смысле означает. Применение нашего мастерства или профессионального опыта это момент озарения, когда гениальность личности может найти свое выражение. Такой период есть шанс для рождения неординарных идей и свершений. Это одна сторона медали. А вторая может произойти внутренний срыв психики. Когда такой замечательный транзит соединения светила с ураном, попадает в дисгармоничный аспект с любой из планет вашего гороскопа, тогда не всегда удается сохранить здравый смысл и внутреннее равновесие. В ближайшее время подстрахуйте себя творческим, философским подходом ко всему происходящему во избежание всплесков психики и, соответственно, поддержанию своей сердечно-сосудистой системы. Весь май будьте заботливы к своей нервной системе и сердцу. Это немаловажный фактор нашей жизни. И пока будет достаточно на тему планетарных особенностей этого месяца. Для поддержания внутреннего мира в балансе, укрепления и омоложения своей биосистемы предлагаем слушать, а лучше петь, мощнейшую мантру ведической эпохи, которая впервые прозвучала еще в Ригведе. Это Махамаритюнджая мантра, или ее еще называют мантра «Побеждающая смерть». Она поистине эликсир преданности Богу. Опыт многих людей показал, что эта мантра по праву есть великая мантра, посвященная Господу Шиве. Она дает мощнейшую защиту от любого негатива. Читать ее необходимо от души в любое время суток. Особенно полезно ее использовать ежедневно людям старшего возраста от 60 лет и далее. Ее можно читать из-за других людей, нуждающихся в исцелении. Выздоровление от любого недуга идет значительно быстрее и эффективнее при чтении этой великой мантры. Ее с верой может читать или петь любой человек, независимо от вероисповедования. Из слов индийских докторов известно, что чтение Махамритюнджая Мантры избавляет даже от неизлечимых классической медициной болезней. Она устраняет одержимость из глаз и другие проклятия, имеет накопительную силу воздействия, поднимает вибрации, и благодаря этому есть возможность внести существенное обновление всего организма и продление жизни. Духовные учителя и исследователи воздействия мантр на организм человека говорят, цитата, «Комбинация звуков в любой мантре создает определенную вибрацию в теле, которые являются важными. Все клетки и атомы тела вибрируют в гармонии друг с другом. Как только эта гармония нарушена, начинается разрушение тела». Когда мы используем мантру, ее колебания перестраивают беспорядки в вибрирующей системе. Недомогания, болезнь могут эффективно управляться мантрой. Конец цитаты. Есть по крайней мере две основных школы чтения этой мантры. Предлагаем один из вариантов. Но можно взять в интернете любую версию пения Махамритинджая мантры, которая вам покажется более привлекательной. Пойте, наслаждайтесь и поддерживайте себя в хорошем состоянии. Редактор субтитров